Добрый день! Перед земным человечеством открыта книга нахождений и света дерзаний. И вы уже слышали о приближении нового времени. Каждая эпоха имеет свой призыв, и сила мысли будет завущен началом нового мира. Потому мы зовем, говорят великие учителя, «вас» к усвоению великого значения творческой мысли. И первой ступенью на вот этом пути будет открытие сознания, открытие собственного сознания, освобождение от всех предрассудков, от всех предвзятых и навязанных понятий, то есть от всей той лжи, в которой живет земное человечество потому без промедления приступим к расширению своего сознания. Древнейшая мудрость Индии, а всегда была ближе всего остального человечества, ближе к силам света, духовному центру планеты. Так вот, древнейшая мудрость Индии говорит, что мысль это первоисточник мироздания. И великий учитель Будда указывал на значение мысли, создающие нашу с вами сущность. Он учил своих учеников расширением сознания. Лао цзы Конфуция, Христос, все великие учителя света, учителя духа, великие усилители. Учили только этому, то есть совершению сознания. Недаром великий Платон, а в прошлом он был водрикой Шамбалы на нашей планете, говорил, что мысль управляет миром. Заложив в основание мощное достижение великих создателей нашего сознания, Приступим к следующей ступени, к развитию своей мысли. Значит, первая ступень — это открытие сознания всему высокому, светлому. Второе — расширение своего сознания. Третье — развитие мысли, свое творчество, Вечное, непрестанное творчество — Вселенской жизни окружает нас с вами. И мы являемся частью этого великого творчества. И мы тоже должны творить каждую минуту нашей жизни, творить своей мыслью, своими чувствами, своим словом и действием. Эзотерика, которой вы решили заниматься, это наука о силах, жизни, о а тайных силах природы, дает ключ нам к искусству правильной жизни в соответствии с космическим, божественным природным планом эволюции. Сложные истины, которые открываются перед человеком, нельзя постичь путем стандартного бывательского мышления смело покидая изъезженную колею общепринятого, традиционного, которое вокруг нас, прилежный ученик должен решительно прокладывать новые пути, как духовные, так и материальные, в стране чудес всемирной природы, не забывая при этом соотносить каждую вновь открытую истину с единством всего в одном – и Одного во всем. Тот, кто познает происхождение и судьбу вещей, кто обретет способность измерять в своем сознании бесконечно большое посредством бесконечно малого, а бесконечно малое посредством бесконечно большого, тот, кто познает основные принципы связей, как духовных, так и материальных, в связи с космическим целым и со всеми его другими существами, частями, минеральными, растительными, животными, человеческими, сверхчеловеческими. Кто познает закон взаимосвязи со всей жизнью, тот на деле является искателем высокого эзотерического знания. Эзотерика подразумевает Знание тонких сил природы. Тонкие силы природы, как правило, не воспринимаются пятью внешними грубыми чувствами человека. Но между внешними грубыми и внутренними тонкими силами не существует четкой границы. То же самое относится и к внешним, материальным и внутренним, духовным чувству, постепенно переходящим друг в друга. Внешние материальные силы проявляются тогда, когда для этого создаются внешние условия. А внутренние духовные силы проявляются тогда, когда для этого создаются духовные условия на внутренних планах человеческого существа. Внешние зависит от внутренних. Точно так как вот вся видимая нами материальная вселенная зависит, абсолютно зависит от духовной вселенной невидимой. Внешнее это всегда отражение внутреннего. Но, вот, допустим, пар, электричество, магнетизм, химические реакции, тяготение, свет, звук являются внешними, воспринимаемыми нами силами, но все они основаны на внутренних причинах. Мысли, воля, желание, любовь, жизненный магнетизм и так далее являются скрытыми эзотерическими силами, которые пять наших чувств воспринимать не могут. То есть любовь понюхать мы не можем. Мысли тоже ее не попробуешь на зуб. А воспринимаем мы только лишь результаты их воздействия. То есть физические результаты воспринимаем. Что верно для человека, то верно и для Вселенной в целом. Бесконечное отражено в конечном. То, что мы называем материей, является материзовавшейся или кристаллизовавшейся духовной субстанцией, то есть единой вечной первичной субстанцией, находящейся на низшем уровне вибрации. Точно так же существует только одна в беспредельной Вселенной, только одна сила. Высшие подразделение этой единой силы является тонкими эзотерическими силами жизни. Просто они обладают высоким уровнем колебаний в единице времени, высоким уровнем вибрации в духовной субстанции духовной материи. Внешняя внешние силы являются уровнями вибрации в той же самой субстанции. Вот внешние силы у нас с вами. Сама по себе субстанция существовать не может. То есть она вся состоит из различных вибраций. Вот субстанция, например, нашего физического мира, что это такое? Это самое тончайшее, что может быть в нашем физическом мире. То есть она является как бы матерью мира нашего физического, от которого произошло абсолютно все. Вслед за ней начинается следующий мир, тонкий мир. Там также есть самая тончайшая субстанция, которая является матерью всего тонкого мира. И так далее. Понятно вот это, да? Эзотерические силы и возможности находятся в грубой материи и освобождаются, когда для этого создаются подходящие условия. Эти силы могут проявляться на одном плане или на другом. Например, вот металлы, золото, серебро, свинец, железо являются материальными вещами. И вроде бы не обладает никакими эзотерическими, то есть какими-то тайными свойствами. Вроде бы не обладает. Но если мы проникнем в душу этих металлов, а у каждого предмета есть своя душа, то обнаружим тонкие, невидимые, таинственные, или, как говорят, эзотерические силы, живущие в них. И вот в массе этой материи, они являются аналогом физического тела. По своей молекулярной природе все вещества, которые нас окружают, выступают как аналог астрального тела по молекулярной части. А по своей атомной природе все окружающие вещи являются аналогом духовного тела. По мере нашего приближения к атомной природе материи высвобождается все больше и больше чудесных сил, самых низких до самых высоких. В этом счете не существует собственно органического или неорганического, а это все является одним и тем же атомы того и другого как органического, так и неорганического, состоят из чистого электричества или чистого света, или части логоса, называйте это как хотите. Наука именует элементы, составляющие эту божественную субстанцию, электронами. Электронами, протонами, нейтронами. Определенное количество собравшихся элементарных частиц, Образует металлические элементарные силы. То есть вот эти частицы, элементарные частицы образуют издриску основу металла. Вот, например, для того, чтобы получилось золото, необходимо одно количество элементарных частиц. Для серебра другое количество, для железа третье. Одним словом, космос создан числом, разделяющим время на идеальные единицы измерения. Это песня, космическая песня жизни и бытия. Что вверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи, что в начале, то и в конце. Вот эти вещи надо вам усваивать. Человеческое тело – это что? Это масса клеток. И, как нам кажется, никаких таинственных, эзотерических свойств оно вроде бы не проявляет. И мы свое физическое тело называем органической материей. Но в то же время... Клетки нашего тела делают человека чем-то большим, например, чем камень. Да, так и, да? Он тоже состоит из того же практически, что и тело, из тех же элементов, из тех же молекул и так далее. Но в то же время камень клеточной структуры не является. Клетки это мельчайшей жизни. Внутри клеток находятся молекулы, они олистворяют собой низшего астрального человека. Внутри каждой молекулы находятся атомы, они олистворяют собой духовную часть человека. Внутри атомов находятся элементарные частицы, еще более тонкие, их можно назвать Светом Божественным. Это основной принцип строительства. То есть, оно действительно, из элементарных частиц строится атомы, из атомов молекулы, а из молекул уже разные структуры, окружающие вещи, скажем, наши тела, клетки. По отношению к основному принципу, мы едины со всеми созданиями. То есть, мы все абсолютно Построены из элементарных частиц. Атомы могут быть разные, молекулы тем более. А вот элементарные частицы у всех одни и те же. То есть минералы, растения, люди, боги. Есть только один бог, но только не церковный, не сектантский. Ни в коем случае здесь вот того бога сюда не тащите, не примешивайте его. Есть только одна жизнь, один основной принцип, коим мы с вами и являемся. В нем находится звук, число, цвет, форма. Все это вечно и бесконечно. Творение. Что такое творение? Это освобождение бесконечного разнообразия, Бесконечного количества комбинаций, бесконечного количества качеств и форм, от вспышки света до сияющего солнца, эволюция инфузории до состояния Бога, то есть каждый атом стремится стать Богом. Мы уже это прошли с вами на определенной стадии, и атом в каждом из нас Достиг состояния человеческого ата. Это вы знаете, монада. Надо нам осознать фундаментальную, идентичную основу материи, духа и всего существующего в одной жизни, какими бы разными во времени и пространстве не были бы многочисленных проявления. Надо нам проследить эзотерическую и научную основу братства всех людей. То есть люди в основе все едины. Проследить эзотерическую и научную основу братства людей и всех созданий, всех абсолютно, растений, животных, людей, все едины в вечном отцовстве, материнстве, братстве Творца. То есть в основе всего, все, что мы с вами видим и не видим, везде в основе всего лежит единое. Что из себя представляет наше физическое тело? Физическое тело – это клеточный человек. Вот сколько миллиардов клеток составляет физическое тело, да? Ну, там говорят 14, 15 миллиардов, кто-то 30 там и так далее. Но дело не в количестве, а в качестве. Каждый вид материи, составляющая физическое тело, начиная от костного мозга до костей, жиров, мускулов, жира, крови, нервных тканей, все это образовано миллиардами микроскопических клеточек, а каждая клеточка является существом, она живет свой жизненный цикл, проживает его от рождения до смерти, она обладает своим сознанием, своей памятью, а также обладает функцией определенной, то есть что она должна делать в течение своей жизни то есть своей жизненной работой. У каждой клеточки своя задача. Коллективное сознание всех клеток – это сознание физического тела человека. Это дает физическому телу возможность исполнять различные функции Сознание физического тела. Мы же вообще не знаем, что делается в теле. Мы же в нем квартиранты, да? Понятно, да? Как там живут эти клетки? Чем там каждый из них занимается? Ничего мы совершенно не знаем, не соображаем в этом деле. Засунули туда, так сказать, бензину или солярке, да? Уточка. В виде чаю хлеба, с маслом, с колбасой, там еще чем-нибудь. И она там варится, жарится, парится. Как все это происходит, мы абсолютно ничего не знаем. Когда пищу готовим, мы хоть видим, чего там, куда, чего, сколько положить на сковородку, в чашку, в кастрюльку, в чугунок. Это понятно, да? А что там делается, никакого представления не имея. Это же безобразие. Оказывается, вот сознание физического тела всем этим вопросами занимается. И у него, у этого тела, есть центр, который как раз занимается всеми этими функциями. Как вы думаете, где он находится, этот центр? Вот у вас тут есть в основании, вот здесь заканчивается позвоночник и начинается что-то там дальше. Вот здесь находится мозжечок. Вот он как раз занимается этими вопросами. Понятно, да? Мужичок человека контролирует все эти вещи. Он связан, он связан с мужичком нашей планеты, а мужичок планеты связан с мужичком нашей Солнечной системы. Ну, и так образно представите. Поэтому планета, Солнечная система управляется вот этим хозяином который занимается физической частью нашей Солнечной системы. Всем хозяйством самой планеты занимается ее мужичок. А хозяйством нашим физического тела, занимается наш мужичок человеческого тела. Понятно, да? А мы пока что тут что? Квартиранты. Но квартиранты бывают разные. Одни так изгадят квартирку, что потом там другому уже жить не удастся. А есть некоторые, которые хорошо содержат ее. Но таких, к сожалению, мало. Понаблюдайте, вот как каждый свою квартиру, то есть свое физическое тело использует. Так что вот физическое тело в целом в целом, если взять физическое тело, по отношению к каждой из многих миллиардов клеточек, является Богом физическое тело для каждой клеточки. В физическом теле каждая клетка живет, двигается, обладает своим бытием. А во всемирном человека Боге живем мы с вами. Вот скажем, планета наша, там есть у них хозяин планеты. Понятно, да? У него есть там мужичок, который как раз занимается всем этим хозяйством. Вот мы с вами в нем, то есть вот в теле нашей планеты мы что? Живем. Мы сейчас с вами выползли на поверхность планеты. Когда-то жили мы под корой планеты, и сейчас еще многие там живут, но это потом. Так вот, в этом всемирном человека-боге мы с вами живем, двигаемся, обладаем нашим бытием. Полное отождествление сознания с более великим бытием возможно в том случае, когда происходит полная корреляция или полное соответствие, любого элемента с внутренним светом, жизнью всех элементов. И вот тогда один становится всем. Ну, а сейчас пока каждый один, ну, полно этих один бегает, да, вокруг миллиона, да, они не считают себя, не считают себя единым со всей этой жизнью. Каждый сам, как говорится, с усам, то есть каждый пока что ориентируется на так называемую самость и живет по закону самости. Что такое клетка? Эволюция клетки, каждой клеточки, это путь от лужицы грязи до человека. То есть вот сейчас вокруг полно летает разных клеток невидимых, да? Клеток полно в виде там микробов, вирусов, понимаете, и прочее, прочее. Он выйдешь на улицу, там еще больше там грязь, почва, там вообще огромное количество всяких микробов, всяких живых существ мелких, невидимых глазок. То есть клетки, везде клетки. Жизнь всегда заключена в той или иной клетке. Так вот, эволюция клетки, начиная вот где-то от какой-то там грязи, до человека. Когда-то мы тоже с вами были грязи. Постепенно развелись до состояния человека. Зачеркните, скажем, немножко грязной воды из ближайшей канавы, поместите под мощный микроскоп. Если внимательно присмотреться, то, среди прочего, мы разглядим массу всяких мелких существ. И среди вот этой грязи, среди грязной воды, мы обнаружим один очень интересный объект. Отогречное создание. Амеба ее называют. Да? Ну Читали, помните, в школе когда-то учили. Да. Так вот, амеба, в чем разница между ней и нами, и человеком? В чем? Она состоит из одной клеточки, но абсолютно все выполняет то, что и мы. Понимаете? Все те функции, а мы из миллиардов клеток. А у ней сразу все в одной клетке, абсолютно все. Вот амеба это универсальная клетка. А у нас клетки с определенными, так сказать, функциями. На амебу они не похожи. Понимаете? То есть каждый выполняет только свою. Допустим, та клетка, которая двигает мышечная какая-нибудь клеточка, она не может заменить нервную клетку. Так ведь, да? Костная клетка не может заменить, допустим, соединительную там ткань, допустим, еще там чего-то, сердечную, скажем, клетку. То есть вот клетки у нас, они сугубо специфичные, да? Хотя некоторые могут там в какой-то степени. А вот амеба, она, понимаете ли, одна клетка... Заменяет буквально, она универсальная получается, клеточка. Если человек имеет миллионы мускульных, костных клеток, которые помогают ему перемещаться в пространстве. У человека есть также миллионы клеток другого вида. Есть такие, которые помогают переваривать пищу. Есть такие, которые способствуют циркуляции разных жидкостей в теле. Есть клетки, которые помогают приему и передаче нервных энергий. Есть такие, которые занимаются половыми вопросами. Понимаете? Мыслительным процессом. Есть такие, которые отдают себя клетке. А вот в случае самебы в ней все в одной клетке. Одна клетка все это выполняет. Хотя она функционирует в меньшей степени, но все же в одиночку она делает все то, что делают миллионы клеток вместе. У амеба и нервная, и мускульная, и циркуляторная, и воспроизводящая, пищеварительная, секреторная, экс -секреторная, все эти системы соединены в одной единственной клеточке. Как если бы, например, человек думал бы сердцем, переваривал пищу легкими, дышал бы желудком. Или если бы все функции тела, выполняемые многочисленными специальными клетками, выполняла бы одна единственная. Клетку можно назвать как микроскопическую массу материи, названную ядром. Состояние клетки мы можем просмотреть на примере, скажем, яйца. Ну, обычное куриное яйцо стоит. Скорлупа это внешняя ограничивающая мембрана. Потом белок идет. Это можно назвать плазмой клетки. Желток это ее ядро. Вот троица такая предстает. Каждая микроскопическая клетка состоит из внешней ограничивающей мембраны. Жидкой протоплазмы и ядра. Правда, у некоторых низших форм жизни ядро даже может отсутствовать. Высокоразитые нервные клетки имеет внутри ядра еще одно высокоразитое ядрышко. Протоплазма это очень сложное тело. Оно состоит в основном из разных белков. В протоплазме есть гранулы. А также есть полости, заполненные жидкостью. Они время от времени появляются, исчезают, меняют свое положение. Вот эти полости в протоплазме. Наше с вами здоровье, физическое здоровье, целиком и полностью зависит от здоровья клеток. Клетки заболели, и мы с вами чахнем. Ядро – это центр формирующей деятельности клетки. Сама по себе клетка является центром питания и функций. Таким образом, здоровье и болезнь – это термин, относящийся не ко всему телу в целом, а именно к клеткам, из которых оно состоит. Вот физическое тело – это аналог духовного тела. Чтобы познать физическое тело, мы должны знать природу клеток. И разбирая это, мы увидим, как единство, сотрудничество, братство зависит от собирающихся вместе мельчайших элементов, подобно тому, как небесный или земной прогресс становится возможным в результате объединения всех клеток в органы, а всех планет в звездную систему. То есть, вот важно понять здесь, что в космосе, вокруг нас, во всей беспредельности, маленьких вещей не существует. Таким образом, мы вот приходим к выводу, что клеточка это микроскопическая масса материи. Там есть оболочка, протоплазма, есть ядро высокорастых клеток, есть ядрышко еще внутри. Как и во всем семеричном делении окружающего мира, все клеточки тоже имеют семь классов. Сама по себе клетка является микроскопическим космосом. Клеточка. А раз так, то она должна подчиняться законам всемирного соответствия. А раз так, то она должна быть представлена на семи планах космического бытия. Клетка. То есть все, что есть в космосе, все это представлено в клетке. И клетка имеет представителей в семи мирах нашего космоса. Сама по себе клетка является вот таким микроскопическим космосом. Вот стенка клетки, ну, взять обычное, скажем, яйцо, да, грубая части ее, вот, да, она, стенка клетки, соответствует физическому телу, то есть самой грубой части. Внутренняя оболочка клетки, внутренняя оболочка, то есть за вот грубой оболочка яйца, идет там более тонкая оболочка, это тоже вы знаете, вот когда ты яйцо чистишь, да, с ней сталкиваешься, она соответствует нижнему астральному телу, а протоплазма соответствует жизненному принципу, то есть пране. Гранулы в протоплазме соответствуют камаманусу или низшему разуму. Полости в протоплазме соответствуют камерупе низким желаниям. Ядро соответствует высшему разуму или манусу. ядрошка это будхический принцип уже в клетке. А в самом ядрышке есть еще излучающий центр. Биологи тоже к этому докопались, до этого называют его центросомой. Вот это точка контакта с атмой. Вот на схему если посмотреть посмотрите, строение человека с атмой. Для облегчения восприятия те же самые аналогии можно приложить к всем знакомой видимой клетке. Вот Обычно яйцо если взять, внешняя скорлупа, внутренний слой под этой скорлупой Яичный белок, потом гранулы в этом белке. полости там в белке есть желток. А внутри, вот если желток обычной куриный, взять яйцо, да, сваренное. Если вы желток аккуратненько разрежете, то внутри обнаружится зародышевый пузырьочек. А внутри этого зародышевого пузырька находится зародышевое пятно. Вот оно связано с Атмой как раз. То есть большинство этих принципов, как вам понятно, если посмотреть на схемы, говорят сами за себя. Гранулы, соответствующие низшему разуму, являются центрами очень активной деятельности. Гранулы в параноклазме. Эта деятельность может быть как прогрессивной, так и регрессивной, то есть разрушительные. Разрушительные изменения в этих гранулах может привести к тому, что клетка станет ненормальной и больной. Прогрессивные изменения в гранулах поддерживают нормальную жизнь клетки, способствуют как ее росту, так и росту развития всего организма, частью которого клеточка является. Например, в клетках растений эти гранулы содержат хролофил. Он является зеленой, окрашивающей материей всех растений. И который при попадании на растение солнечного света разлагает углекислый газ, вдыхаемое растение разлагает. И выделяет из этого газа углерод. Углерод растение забирает, да? И строит из него что? Строит из него свою физическую структуру, свое физическое тело. Дерево строит свою древесину. Каждый растение, каждая каждого травка строит свое физическое тело из углерода. Это действие в точности соответствует действию нашего низшего разума. Вот у нас низший разум, разум желаний, точнее его разум назвать трудно, его можно назвать умом, низший ум, ищет то, что ему нужно здесь. И вот смотрите, вокруг все бегают и ищут. Чем они все занимаются? Только тем, что ищут. Кто их гонит искать? Вот это как раз низший ум. Понимаете? Ищет, находит, овладевает, а то, что не надо, отбрасывает. Он всегда стремится к построению ниши его. Как в клетках он всегда там строит, так и вокруг. Все, что тоже чего-то строит все время. То есть вокруг нас сплошные строители. А сейчас, особенно когда интуитивно ощущается, что скоро все будет уничтожено, они особенно сильно строят. Но дышаться перед смертью строительством надо. А строительство какое? Плотское. Но все равно же строительство, да? На самом деле надо духовным строительством увлекаться. Но поскольку не туда направили свои стопы, ну а строить же хочется, низший ум гонит, поэтому все это ропятся строить. Правда, как Христос сказал, все эти постройки на песке, потому что нет у этого песка цемента. А цемент, вот в жизненном плане, это дух. Он только строение может скреплять, и все тогда держится. А это бесцементное строительство, сейчас везде идет так вот, этот самый низший ум, или Камаманас, он всегда стремится к построению. То же самое относится к гранулам в клетках животных. Животные тоже постоянно свое тело строят, а не в то есть им все время надо. А как раз вот это поиск еды, это что? Постоянное строительство, обновление своего тела. Низший ум, то есть гранула в растении, низший ум, скажем, в клетке печени у животного, извлекает из коренного потока все, что ей нужно. Ну вот как здесь у нас тоже из потока жизни, каждый черт тут ловит пищу, да? И отбрасывает все ненужное. И если нормально функционирует клеточка, скажем, ну той же печени, или у растения, скажем, то она способствует как своему росту, так и росту своего органа и так далее. То есть мы с вами понемножку проникаем в эзотерику окружающей жизни. Понятно, да? В тайны, так сказать, вот этих явлений полости в протоплазме каждой клетки, как растительной, животной, человеческой. Эти полости называются вакуолями. Знаете, вот раньше биологии проходили там в школе еще. Вот они соответствуют каморупе. А каморупа это желание, имеющее форму. Кама желание, а рупа форма. А поскольку у нас желания все материальные, да, их называют низкими желаниями. То есть желания все с низкими вибрациями. Но чем грубее желание, тем более грубую материю человек пытается притащить к себе, обложить себя ею. Вот эти полости в клетках. Могут быть либо пустыми, либо содержать какую-нибудь там жидкость. В этих полостях действует желание. То есть, жизнь клетки заставляет клетку действовать путем сообщения ей энергии желания. Эти полости в клетке соответствуют полостям в нашем мозге. И в центральном канале спинного мозга. Вот у нас в мозге семь таких полостей. Через них мы, посредством так называемого резонанса, такое явление, вносящееся к сфере вибраций, но об этом мы позже будем говорить, мы связываемся с нашим эфирным, астральным, ментальным телом. Так вот, у растений также и в каждой клетке есть полости. Они соответствуют вот этим полостям в нашем мозге, в центральном канале спинного мозга. У нас это через эфирный, через который вот наш эфирный астральный человек принимает и посылает импульсы. Эти полости или вентрикулы, так их называют еще, имеют отношение к тайне внутреннего дыхания. Вот внешнее дыхание, это понятно, да? Дышим все время туда-сюда. А есть еще внутренние дыхания. Семь видов. Так что вот эти великие функции грану и полости нашего низшего ума и колесницы желаний нашей клетки, они действительно существуют. Скоро, пока еще, правда, биологи до этого не доехали, но наши западные биологи, но, наверное, скоро дойдут уже. Вселенная со всеми мирами, со всеми созданиями Вселенная это гигантский организм, выделившийся из одной первичной клетки. Потом, как цыпленок выделяется из одной первичной клетки, из яйца. Вот в случае с цыпленком мы имеем Одну, эту клетку, которая потом делится на многие клетки, потом эти клетки образуют различные органы и ткани, пока из этой одной клетки не разовьется, скажем, многоклесное живое существо. То же самое относится к рождению человеческого существа. Все разнообразные клетки, которые образуют многочисленные органы нашего тела, были порождены в результате разделение всего одной единственной клетки яйцеклетки которая появилась в физическом теле женщины да? все что происходит с человеком то происходит с любым богом что происходит с клеткой то происходит из космоса вот это очень важно выяснить что все едино все вышло из одного и в одно все вернется. Нашей духовной основой является центральное солнце. Духовной основой нашей является невидимое духовное солнце, вот которое сияет сейчас, но мы видим только самую грубую его оболочку. Вот та, которая светит, немножко тепла посылает. А истинное духовное солнце мы видеть не можем. Точно так у каждого из нас мы не можем видеть его духовное тело. Понятно, да? Даже те же самые ясновидящие, они тоже его не видят. Даже очень ясновидящие духовного тела друг друга они не увидят, как не увидят они у Солнца. Если ясновидящие вдруг увидит у другого человека духовное тело, он немедленно слепнет. То есть созерцать его практически невозможно материальными глазами. Так вот, нашей духовной основой является центральное солнце, невидимое солнце, или нам оно, оно известно еще под именем Христос. Невидимое духовное солнце или Христос. Он является излучающей точкой контакта в ядрышке. В духовном «я» у нас. Вот оно дает жизнь, творящую энергию и цель всем нашим частям. То есть в каждой клеточке присутствует Логос или Христос. Понимаете, в каждой клеточке. А в самой главной клеточке, которая управляет всем у нас, и там он присутствует тоже. Отсеките вот этот излучающий центр. Яйцо, клетка, человек, Солнечная система, там планета, космос. Отсеките этот излучающий центр, то есть Христа, любой системы, отключите. Отсеките. Все они немедленно увянут и исчезнут. То есть излучающий центр. Это общая черта всех живых существ. В этой точке, на этом плане мы все одной крови. Понятно, да? Все. Вот здесь всю вот Солнечную систему. Все планеты, все существа, которые здесь живут в этой Солнечной системе, на всех планетах везде, любого уровня развития, все одной крови. Вот если бы эти безмозглые, бестолковые политиканы бы это бы поняли и перестали бы мордобои устраивать, и злобствовать друг против друга, и все им что-то выгадывать там. Вот если бы они эту простую вещь бы усвоили. Так ведь нет, понимаете ли? Так вот именно понимая то, что мы все одной крови, Здесь мы с вами находим эзотерийскую основу закона всемирного братства. То есть, все в едином, единое во всем. В общем, мы рассмотрели с вами физического человека, физическую вселенную. Но мы с вами не можем понять дух, не поняв, что такое материя. Одно, Скажем, дух является идеальным отражением другого, то есть материи, является аналогом другого. Материи дух является просто-напросто противоположными полюсами одной и той же всемирной субстанции. То есть духа без материи не существует, как материи без духа. Вот это очень важно усвоить себя. Любая электрическая батарейка имеет два полюса. Любой магнит, кусочек железа, если намагничен, тоже имеет два полюса. И все вокруг везде двойственно, да? Свет и тьма. Горькое там сладкое, мужское, женское, материальное духовное и так далее. Вот мы не сможем понять природу вот этой двойственности, скажем, природу той же самой батарейки, у которой там плюс-минус, скажем, да? Изучая только один ее полюс, мы не можем понять, что из себя представляет вот эта батарейка, ее энергия, и если будем при этом отказываться признавать другой полюс. Вот как у нас, скажем, на, этом, на Западе так называемая наука, она изучает только один полюс, материю. Да? То есть вульгарный материализм, и сейчас ее как бы селом на веревке, эту самую науку тащит, огромное количество всяких фактов, тащит куда? Ко второму полюсу. Да? Много разных фактов, которые этой наукой объясниться никак не могут. Почему? Так потому что она все время торчала только на том полюсе, эта наука, на материальном а все духовное отрицало. А в результате огромное количество фактов, разных, так называемых психологических и прочих, она объяснить не может. вот, послушайте того же Сергея Дружко. Сколько разных вещей приводит, уже этих ученых вот там, они вякают там, мякают что-то, и ничего сказать толком не могут. То есть у них, у этой науки, Отсутствует синтетическое знание. А что такое синтез? Это когда ты видишь как положительный полюс, так и отрицательный. Как вверх, так и низ. И объединяя все это, начинаешь понимать, что к чему. Ну, вот с такими вещами. Находились такие, которые заставляли изучать только дух, игнорировать материю. Другие, наоборот, материю, игнорировать дух, допустим. А это обязательно выливалось в потерю, как так называемыми учителями, так и учениками, потерю внутреннего равновесия. Всякий, кто толкал, допустим, на изучение только одной материи, отрицая дух, или от... изучая только дух, отрицая материю, все эти люди... И все их ученики обязательно сталкивались с потерей внутреннего равновесия. А достижение внутреннего равновесия это и есть достижение истинного вечного счастья. Поэтому все эти люди несчастны, которые ударились куда? В ту или иную крайность. Ну понятно, что Попытка лететь только с помощью одного крыла приведет к простому полету по замкнутому дьявольскому кругу. Понятно, что достичь уже ничего невозможно. Как физические существа мы должны знать себя, то есть знать физическую часть свою, да? Как духовные существа, мы тут же должны знать себя с духовной стороны. Понятно, да? Вот пребывая сейчас, допустим, вот в каждом, вот в этом воплощении, мы сейчас здесь с вами пребываем, в физическом теле, в физическом мире, живя здесь, мы должны осознать все семь планов, начиная от грубого физического, тонкий там план, ментальный и так далее, и так далее. Осознать должны все это. От самого низкого до самого высокого. В противном случае будет невозможным для нас достичь какого-либо духовного уровня. А уровней, конечно, таких много. Ну а достижение, скажем, уровня действительно великих, посвященных, нам и мечтать нечего. Если мы будем признавать только физический уровень и считать себя физическим телом. А все практически как говорят, я вот есть хочу, пить хочу, спать хочу, еще там чего-то хочу, я хочу. Кто это такой я? Оказывается, мы отождествляем себя с вот этой грубой физической оболочкой. Ой, у меня там болит, или вот тут болит, или там чешется, или еще чего-то там да не у меня же это на самом деле, это у него, у тела, там чего-то чешется, чего-то оно хочет. Кормить его надо, погладить его надо или дубиной наоборот. То есть мы путаем, очень здорово путаем себя вечного и бессмертного с временным смертным грубым. Вот это очень важно, осознать вот это. Понимаете? Когда вы говорите своему телу, желаете ему быть здоровым, крепким и сильным своему телу, то есть вы с высоты своего состояния оттуда посылаете мысль на более низкий уровень, на физический уровень, посылаете энергию при помощи своей мысли, своего желания и таким образом влияете на тело с положительной стороны, если желаете ему здоровья. А большинство здоровья ему не желает. Они утравят там всякой гадостью, понимаете, там. При помощи этого тела получает там низменные скотские удовольствия, там, скажем, и так далее. То есть, это вот, колоссальная ошибка, заблуждение, когда вечный бессмертный человек считает себя временной смертной частью или телом. Поэтому вот важно научиться отделять себя от вот этой временной оболочки. А потом научиться отделять себя от временной смертной личности. А личность еще чего у нас состоит? Но ну, уже знаете, наверное, да? но нас человека есть. Это физическое тело, там, скажем, астральное тело, там, тонкое ментальное тело. Вот эта личность, временная и смертная, она каждый раз сбрасывается у нас. Правда, есть не полное сбрасывание, не раздевание. Ну, когда полное, тогда, значит, хорошо. Не полное плохо. Так вот отсюда проистекает важность физического тела. То, что мы здесь пребываем. Если правильно понимаем наше здесь пребывание, тогда физическое тело приобретает ценность. И очень большую. А те, которые не понимают, зачем они здесь пребывают, они вот травят, стреляют, там режут, понимаете, бьют друг друга. Это все те, которые не понимают, зачем они здесь. Всемирное законы соответствия демонстрируют нам дух так, как мы понимаем законы материи. Как мы понимаем законы материи? Если мы их примитивно понимаем, доходим даже до того, что мы отрицаем существование Духа. То есть настолько отдаемся грубым законам материи, что Дух для нас просто перестает существовать. Те же самые законы соответствуют, продемонстрирует духовному человеку материю так, как он понимает законы своего духовного царства. Видимая Вселенная. Вот, скажем, наша Солнечная система со своими планетами, там астероидами, метеоритами, там пылью какой-то, которая здесь у нас вот между планетами витает. Все это вместе, это тело Нашего солнечного логоса. Это грубое тело небесного человека, его грубая оболочка. И мы с вами, имея физическое тело, являемся частицей его тела по физической части. Земной человек является воплощением небесного всемирного человека. как капля морской воды является воплощением моря со всеми его элементами. Видимый небесный человек, видимый небесный, то есть вот все, что мы видим в Солнечной системе, в том числе вот физическое тело нашей планеты, наши физические тела, физические тела других планет, которые мы сейчас видим, потому что много же невидимых планет еще, которые либо освободились от физических тел, от своих, либо только еще планируют Тело иметь. Всего 49 планет в каждой звездной системе, вот у нас тоже. Но, видимо, и тело физическое имеет только что. Ну, из десяток планет, скажем, имеет. Остальных тел нет, грубо, физических тел. Но если надо, они приобретут их. Не надо, они их сбросят. Так вот, видимый небесный человек является материальным полюсом духовного божественного человека, который мы называем Богом или логосом нашей Солнечной системы. Соответственно, материальное тело человека является внешним физическим или материальным аналогом вот тех сил, тех качеств, которые представляют собой реальную субстанцию, составляющую человеческую душу или человека – душу. Вера, надежда, доброта, сочувствие, сострадание, справедливости и так далее являются на самом деле духовными разновидностями тонкой материи. Они используются для создания души. Потом тому, как водород, кислород, железо, калий, сода, известь и так далее, и так далее используют для создания физических тел. Когда всемирная первичная субстанция, то есть самая тончайшая материя, или как называют ее на Востоке мула-пракрити, проявляет полярность, она разделяется на дух и материю, а до этого она была неразделенной, то есть была субстанцией. Духа материи была, духа материи, а потом стала духом и материей. Когда капля воды проявляет полярность, она разделяется на водород и кислород. Ну, вот обычная вода разделяется, скажем. Великая сила родства влечет кислород и водород к химическому соединению, к образованию воды. Вот точно так же и дух, и материя стремятся вернуться к единству, соединиться, стремятся а вот в этом стремлении вот такого соединения, они проявляют невероятнейшую активность. Это буквально во всем, везде. Вот это великое всемирное желание единства порождает во всех мирах бесконечные силы притяжения и отталкивания. А вот это как раз является истинной причиной всяких видов движения является истинной причиной явления жизни в разных формах, явления природы в космосе. Точно так же, как кислород и водород исчезают как таковые в капле воды, так и дух и материя исчезают как таковые, когда соединяются друг с другом. То есть духа по отдельности нет, материи по отдельности нет а есть нечто третье. Точно так, как вот кислород вроде был, водород был, соединились, ни того, ни другого нет, но зато есть вода. Вот в этом вечном единстве достигается бесконечное равновесие. Все соединяется в едином. Вот физические тела, скажем, человеческой расы находятся в процессе трансмутации. То есть мы постоянно что развиваемся, трансмутируемся, как говорят. Божественный свет материализовался в основные металлы тела. И это должно привести к вознесению и к возвращению в духовные области. Божественный свет материализовался в разные элементы таблицы Менделеева. Вот все, что мы видим вокруг, это божественный свет, пониживший свои вибрации. Понятно, да? Вибрации его понизились, а видов божественного света очень много, поэтому и много вокруг разных элементов. Вот таблицы Менделеева насчитывается там полторы сотни уже. На самом деле их больше. Но потом. Если вибрации повысить, тогда вот этот физический мир и сама планета, ее физическое тело исчезнет. Но только исчезнет из видимости физической. Понятно, да? И планетой мы с вами станем существами астрального мира. То есть все то же самое, только с высокими вибрациями. А это уже астральная сфера. Вон таблицу, если вибрации посмотрите. Внизу вибрации мало, да? Единицу времени. А чем дальше, их все больше и больше. Если мы закончим здесь вот на 60-70 октаве, то там начинается уже тонкий мир, если дальше продолжить вот этот клинышек. Понятно, да? Выходим в тонкий мир. Там тоже 60-70 октав пройдет, мы выходим в ментальный мир. А что такое октава? Октава – это удвоение, все время идет удвоение. Если, допустим, самый низкий звук у нас там одно колебание в секунду, допустим, да, то вторая октава – это два колебания в секунду, а следующая – четыре уже. Четвертая, так сказать, там будет уже восемь колебаний в секунду. 16, 32, 64 и так далее, и так далее. И так далее. Вот это октава. Понятно, да? Вот взять, допустим, какой-нибудь радиоактивный материал или металл. Взять радий радиоактивный. Или взять уран, допустим, да? Плутоний, скажем. Радий постепенно, посредством радиации, он постоянно выбрасывает альфа, гамма и бета лучи. Выбрасывает, выбрасывает. Выбросил все и стал что? Свинцом. Был радием, да? Стал свинцом. Почему? Здесь мы имеем на лицо, кажется, пример снижения вибраций. Вибрации понизились, и радий был более сложным металлом, стал более простым. То есть, скажем, свинцом. В эзотерическом отношении свинец связан с низшим личным умом. Если свинец является самым низким материализованным выражением радия, тогда ради является как бы высшей ступенью свинца. Стало быть, должно существовать подразделение вот этой тончайшей материи, из которой состоит высший разум. И должен существовать сам высший разум. Это объясняет нам, откуда исходит свет высшего разума. Вот, скажем, ради и высший разум, в данном случае при нашем рассмотрении, абсолютно аналогичны. Оба являются, вот ради является источником излучения, да? Светится. Стало быть, оба должны черпать свою силу непосредственно из всемирного разума. Этому закону подчиняются все. Все остальные элементы, металлы, из которых состоит физическое тело. То есть, вот здесь очень важно понять одну, скажем как бы аксиому, что ли. У всего абсолютно есть высшие аналоги. У всего. И на этом высшем плане существует качество, силы и цвета. То есть, душа, дух и свет, их материализовавшихся аспектов. Таким образом, есть только единая сила, есть единый элемент, из которого происходит все абсолютно. Все силы, все элементы, а их огромное количество, в который потом они все должны будут вернуться. Разобравшись в этом великом законе, мы узнаем с вами происхождение и судьбу людей, вещей, предметов. Сущее единство познаем всех вещей, являющихся основой всего. И вот это единство дает научную основу. понимания всемирного братства всего творения. Так, ну вот, наверное, на сегодня хватит, продолжим потом.